Всем привет, мы продолжаем отвечать на вопросы. Следующий вопрос, ну супер, просто замечательный. Спасибо вам большое, что вы, как сказать, не то что не боитесь, а решаетесь написать нам такие вопросы. Давайте, давайте еще глубже, еще интереснее, еще жестче свои вопросы присылайте на e-mail, ну а мы сейчас разберемся с этим. Читаю. Иногда смотрю на себя в зеркало, прямо в глаза, и появляется страх. Что это, как с этим разобраться и работать? Я могу об этом, наверное, говорить с разных точек зрения долго и много, но я хочу взять только одну сейчас точку зрения из своего опыта. Сейчас я вам расскажу историю, короткую. Однажды, по-моему, в алма или в Астане мы пошли вечером слушать музыку в какое-то заведение, в какое-то кабаре. Повел меня туда очень богатый человек, мультимиллионер, который в этом заведении, музыканты у него знакомые, и он им купил оборудование, музыкальные инструменты, сам иногда с ними играет. Ну вот у них там был концерт, и он хотел похвастаться мне, и повел меня туда, на это мероприятие. Было еще, были еще какие-то люди знакомые, его там все знают, он там завсегдатай, и вот мы заходим в это помещение. Нас просят раздеться, и тут, пока мы еще раздеваемся, подходит ко мне молодой человек в униформе, в костюме в каком-то ресторанном, и говорит, у нас вход платный, не могли бы вы заплатить за вход? Видно, что мы группой, мы разговариваем, все знают этих людей, а подходит ко мне, я вообще ну, первый раз в этом месте. Ну, я не могу не ответить, но у меня не было даже тенге вот этих вот местных денег. И я ему говорю, значит, ну, ты видишь, мы раздеваемся, мы сейчас зайдем посмотрим, может, нам не понравится. Да, зайдем, посмотрим, сядем, определимся с меню и заплатим. Мы разделись, заходим, нас садят за стол, причем, знаете, вот, ну, представьте кабаре. Сцена, площадка и сам ресторан. И вот на этой площадке между рестораном и сценой стоит стол. Он для нас. Нас туда садят, как дорогих гостей, мы, значит, садимся за этот стол. Я так, ну, такой сижу, впечатляюсь с интерьером, красотой необыкновенной, это дорогое место. Подходит другой человек к нашему столу и ко мне обращается. Сидит спонсор, все его знают, обращаются ко мне. Спрашивают у меня, этот человек говорит, у нас, говорит, это входные билеты сегодня. Ну там какая-то невысокая плата, но важно. у меня все равно этих денег нет, а сидеть там клянчить у спонсора деньги я не буду на глазах официанта, поэтому я ему говорю, вы знаете, ну это, кстати, был не официант, а метродотель, я говорю, знаете, мы сейчас меню посмотрим, вдруг нас не устроит, но если нас все устроит, мы, естественно, оплатим. И он говорит, да, конечно, нет вопросов, и отходит. И вот этот спонсор, очень богатый человек, долларовый мультимиллионер, у него дом стоит больше миллиона долларов, он сидит и смеется, я говорю, что ты хочешь денег, давай. А он говорит, ты знаешь, ко мне обращаюсь, он говорит, ты знаешь, ты денежный человек. Я говорю, почему? Он говорит, меня тут все знают, все знают, что у меня есть деньги. Тут пол этого кабары куплено на мои деньги, а подходят за деньгами к тебе. Я говорю, в шоке, но я очень доволен, я говорит, ну, пришел с правильным человеком в правильное место. Он говорит, ты денежный человек. Люди в тебе видят человека, который может заплатить там, за что-то. Понимаете меня, да? То есть вы можете увидеть в себе или в других людях то, что этот человек из себя представляет. Даже неосознанно. Другие люди это могут увидеть в вас. И если вы смотрите в зеркало, в свои глаза и видите там страх, почему? Вот задумайтесь, почему. Почему вы там не любовь видите? Почему вы там видите не счастье, не радость, не милость, не благость, не еще что-то, а видите там страх? Потому что он там есть. Теперь следующий вопрос. Как с этим разобраться и работать? Нужно найти методы и способы убирания из себя страха и методы и способы культивирования в себе любви, радости, счастья, света. Сейчас у вас баланс вот такой, здесь страх он перевешивает. Вам нужно складывать в эту чашу побольше любви и радости, а из этой убирать страх, пока это не перевесит. И тогда вы будете подходить к зеркалу, смотреть на себя и лучиться от радости и счастья, что вы вот такие классные. Ответил я на ваш вопрос? Где и как это можно найти? Ну, наверное, очень много сейчас возможностей, литературы, книг, всяких разных тренингов специалистов суперских всяких очень много и ну при желании найдете что я могу предложить ну вот у меня есть отработанная супер программа тренинг в цель где мы учимся и страхи убирать и радостью наполняться и цели правильные ставить в общем трансформироваться изменять свою жизнь из себя вообще кардинально полностью в лучшую сторону если вам это интересно ссылку найдете если не найдете пишите на email, email есть на экране мы вам с удовольствием подскажем. Надеюсь, я вам помог своим ответом. Пишите свои вопросы нам на email mail И до новых встреч. Пока.